Привет! На связи, как обычно, Антон. Сегодня я подготовил для вас просто удивительные костюмы знаменитых персонажей, которых вы обязательно узнаете. Смотрите этот выпуск до конца, ведь будет очень интересно. А также в конце видео конкурс на 1000 рублей. Если вам понравится этот ролик, не забудьте поставить ему большой палец вверх, оставить свой комментарий и подписаться на канал. Погнали! Костюм, который я сейчас вам покажу, мне понравился с первой же секунды, когда я впервые его увидел. Что он из себя представляет в целом, мне трудно сказать, поскольку на ум приходят сразу множество персонажей из разных вселенных, которые будто были объединены в этой работе. Он получился очень большим и мощным, сделанным из громадных частей. Каждый элемент был тщательно проработан и доведен до идеала, создатели учли все фишки и нюансы, чтобы сделать своего героя максимально крутым. Вся вот эта подсветка в разных частях, высота всей конструкции, проработанные части – просто пушка. Следующим ребятам на ум пришла идея поработать не с моделью роботов или мистических существ из игр с фильмами, а обычным всем известным животным. Я сейчас говорю о волке, ведь именно его они решили повторить. И вы знаете, у них это шикарно получилось. Если не подходить к человеку в костюме впритык, то он вполне сошел бы за настоящего волка. Настолько круто они сделали лицо с шерстью. Даже те же ноги им как-то удалось создать правильных габаритов, чтобы они не походили на человеческие. Костюм получился реалистичным. Теперь им можно спокойно пранковать своих близких. Ну или, по крайней мере, я бы таким занимался, будь у меня подобный. Фанатов Лего по всему миру просто не сосчитать. Люди не только обожают собирать их конструкторы по разным тематикам, но и наряжаются в костюмы любимых персонажей, а также устраивают сходки. Для одной из таких, вероятно, один человек и создал подобный костюм. Он решил появиться на людях в виде «Бэтмена». Кто-то скажет, что лего-костюмы это такая себе затея, но лично я с этим не соглашусь. По-моему, вот этот вариант получился очень забавным и интересным. Конечно, он не наделен горой фишек с неповторимыми эффектами, однако по-прежнему выполняет свою изначальную задачу в виде перевоплощения в роль супергероя. Да и часто ли вы видите лего-костюмы в целом? Лично я нет, и поэтому мне вдвойне интересно было бы наблюдать за таким героем на сходке. А спонсором данного ролика является фэнтези-рпг-игра Raid Shadow Legends. Она состоит из сюжетной PvE-компании, которая тесно взаимосвязана с мультиплеером PvP. В игре ты найдешь 500 чемпионов, каждый из которых имеет собственную прокачку, подкрепленную миллионами артефактов, которые нужно найти и использовать в экипировке. Хочешь играть в крутые игрушки, но твоя пекарня едва ли тянет змейку? Не беда, Raid доступен как на мобилке, так и на ПК. Причем обе версии абсолютно бесплатны для скачивания и имеют малые требования. Кроме того, в прошлом месяце в игру завезли топовое глобальное обновление, в котором добавили роковую башню, состоящую из 120 этажей с множеством секретных комнат и испытаний и 12 серьезными крутыми боссами. Выжившие получают уникальные призы. Вместе с башней появились и 14 новых чемпионов праздничные ивенты и даже турниры скачивая игру по моей ссылке ты получишь интересные плюшки запас энергии древний осколок 50 рубинов а также крутого чемпиона вала но поторопись бонус доступен в течение следующих 30 дней удачи и жду тебя в рейде один китаец сильно фанател от персонажа по прозвищу Хищник, отчего и решил создать костюм, посвященный этому существу. На этот раз работа предстояла очень сложной, поскольку ему захотелось напичкать в костюм всевозможные фишки и анимации. Так в результате он получил Хищника, который издает неземные звуки, когда человек начинает разговаривать, попутно открывая свой рот, что создает особую устрашающую атмосферу. Кроме того, у героя светятся глаза и автоматически достается клинок на руке. В общем, это полноценный костюм, который непременно удивит всех прохожих и людей на сходке косплееров. Вся цветовая гамма, дополнительные декорации, все отлично сочетается и создает крутые ощущения при одном лишь взгляде на этого хищника. Признаться честно, я не знаю, какого героя воссоздал следующий человек, но он мне определенно понравился. Идея заключалась в том, чтобы сделать костюм максимально устрашающим и в то же время интересным. Одна часть существа это по-прежнему человек, но вот вместо второй руки у него какой-то непонятный нарост с огромным глазом. То ли это вселившееся существо, то ли третий глаз... В любом случае, из-за красивых декораций и продуманных элементов, это выглядит очень целостно и запоминающе. Клёво здесь и то, что этот самый глаз постоянно двигается, что создает какое-то странное, но в то же время крутое ощущение у всех окружающих. Думаю, при правильной подаче такой косплей может выиграть не один приз и запомниться в головах многих людей. Создатель следующего костюма непременно любит фильмы ужасов. Иначе я не могу объяснить создание им вот этого Чаки. Признаться честно, получилось это все очень крипово. Уверен, встретить любой из нас такого в неожиданном месте, мы бы нереально сильно испугались. Сам же по себе костюм ничем не примечателен. Имею в виду, что его не так трудно было создавать. Подбираешь по цвету джинсы, рубашку, ну и разве что чуть запариваешься над лицом. Да и фишка этого всего совсем уж не в декорациях, думаю вы это понимаете. Тут играет роль сам эффект неожиданности, увиденный жертвой образ куклы из ужасов. Если уметь правильно продумывать детали пранка, как автор этого видео, то вы точно получите похожий эффект. Ну а этого суперзлодея комиксов узнает каждый фанат Марвел, да и не только. Это легендарный Джиггернаут, костюм которого решил воплотить в жизнь один из преданных поклонников. Костюм выдался очень похожим на оригинал. В нем все так же сохранилась форма лица, все эти огромные мускулы, цветовая гамма, элементы брониды да и все на что только упадет глаз, идентичный герою из комиксов. Вот это я понимаю, настоящий фанат. Думаю, модифицируя он костюм еще и озвучкой, это был бы финальный вариант, который спокойно можно демонстрировать на конкурсах. А пока это по-прежнему крутой костюм для любой из вечеринок. От меня, как от фаната комиксов, он точно заслужил лайк. Сын автора следующего видео очень любит трансформеров. По этой причине отец решил создать именно для него такой необычный костюм, который позволял бы малышу трансформироваться прямо в любимого персонажа собственноручно, а вернее даже становиться машиной или трансформером за считанные секунды». Сам костюм одевается на ребенка. Если тот ляжет ровно, он будет похож на Оптимуса Прайма в форме машины. Как только ребенок встанет, он превратится в настоящего трансформера. Костюм получился один в один с фильмом и по-любому доставил очень много положительных эмоций мальчику. Папа просто красавчик. Ну и какой выпуск про косплеи без всеми любимого Халка? Этого зеленого друга знает каждый. Вот этот парень, например, решил сделать костюм максимально простым и в то же время эффектным. Он установил вовнутрь небольшие ходули, чтобы придать фигуре объема и высоты, окутал все это красивым материалом и разукрасил в само собой зеленый цвет. В результате получился такой вот герой, который, конечно же, не выглядит как Халк из фильма, однако очень на него похож. Да, тут сразу видно, что это ручная работа, но в этом есть свой антураж. Такие костюмы лично мне куда чаще заходят, нежели обычный вариант из магазина. Чувствуется вся душа и те силы, вложенные в его создание. Если вы согласны или не согласны со мной, то обязательно напишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать ваше мнение. А этот костюм обязательно понравится любителям пранкануть до чертиков. Только осторожнее, а то так и друзей лишиться можно. Костюм взят у аниматроника из инди-хоррора «Five Nights at Freddy's 3». Зовут этот внушающий страх механизм «Spring Trap», хотя можно услышать и другие имена. Своим видом он отличается от других аниматроников. Он имеет костюм бледно-желтого цвета, уши и, подобно Бонни, немного вытянутую морду с темно-зеленым носом. Внешний вид Спрингтрапа напоминает то, как выглядят игрушки, которые несколько раз уже были разорваны и шиты. У него обломано правое ухо, по всему корпусу имеется куча дыр, сквозь которые видно детали аниматроника. Провода и кровеносные сосуды, особенно заметные в области шеи. Говорят, что такое прозвище ему было дано из-за того, что фиолетовый парень попал в этот костюм и не смог уже оттуда выбраться, поскольку пружинные замки не выдержали и захлопнулись, заточив его в ловушку. Страшно звучит, согласитесь? Вау! А это просто потрясающий костюм Хеллбоя из комиксов издательства Dark Horse Comics. Он представляет собой сверхъестественное существо из ада. По вымышленной биографии он появился в этом мире в результате мистического ритуала и по случайности попал к американцам. Внешний вид чертенка схож с традиционными представлениями о демонах. У него красная кожа и глаза, а также большие загнутые рога. Интересно, что к костюму Хеллбоя даже добавили меч, и представляете, его плащ! Еще одной его отличительной особенностью является каменная правая рука, которая не чувствует боли и невосприимчива к огню. Как выяснилось, правая рука Рока когда-то была правой рукой могущественных призраков, которые присматривали за развитием Земли. Да и в целом у нее довольно интересная история. Ну а вы смотрите дальше. А как вам костюм Гориллы? Напишите в комментариях, у кого сразу всплыли воспоминания о Кинг-Конге, Могучем Джо или Рэмпейджа. На самом деле, внутри этого костюма нет человека, это горилла-аниматроник. Честно говоря, она выглядит настолько реалистично, что я уже запутался, где здесь живое существо, а где механизм или компьютерная графика. Даже в сидячем положении горила ростом с человека. И безусловно, каждый, кому ее удалось повидать на улицах Лондона, сразу же хотел сфотографировать ее. «Эх, жаль, что я не живу в Лондоне». Движения такого костюма действительно напоминают поведение обезьяны. Она часто чешет себе голову, неусидчиво и всегда с интересом смотрит на людей или предметы. Я вот не могу понять, мне бояться или умиляться? Все дело в том, что это костюм Ранкора, существа с планеты Датамир из скиносаги «Звездные войны». Оно относится к теплокровным рептилиям. Ходит на коротких задних лапах, а свою добычу ловит длинными передними лапами с огромными когтями. Морда плоская, но при этом на ней выделяются челюсти, увенчанная парой рядов острейших зубов. Кожа у ранкора настолько твердая, что ее не удается пробить даже бластером. Удивительно, но эти существа, несмотря на свой вид, могли заботиться о своем потомстве, оплакивать умерших, а также передавать из поколения в поколение свои знания. Известно, что ранкоров можно было приручить, но не так просто. Они служат лишь тем, кто спасет им жизнь. Но не будем погружаться в историю. Костюм, вопреки достаточно злостному представлению, выглядит вовсе не так страшно. Даже более того, эти глазки заставляют увидеть в нем что-то доброе, хотя, быть может, я заблуждаюсь. А это костюмчик железного человека для детей. Вы только посмотрите, какой же он милый. Выглядит такой костюм достаточно забавно, особенно если посмотреть на голову. Какой-то железный человек на минималках. Сделан он из доступных материалов, но тем не менее четко передает цветовую гамму и некоторые особенности. Например, в груди установлен светодиодный элемент, а голова откидывается вверх, словно шлем супергероя. Кстати говоря, создатели подобного зашли еще дальше, и даже к голове мальчика добавили небольшие фонари с разных сторон. Несмотря на сборку из подручных материалов, все это выглядит очень интересно. От меня респект папе, который сделал такое для своего сына. Вы, может быть, слышали о Безликом? Это один из персонажей из аниме «Унесенное призраками». Это достаточно грустный персонаж. Он путешествует по миру в поисках своего предназначения, друзей, уютного места обитания и лица. Он не знает, кем является, откуда родом и где его дом. Каанаси, как по-другому его зовут, одинок, возможно, именно поэтому он не умеет говорить. Одет дух в черную полупрозрачную мантию, которая закрывает полностью все его тело и голову. На лице белая маска, аналогичная театральной. Черты лица маски меняются в зависимости от настроения. Под ней, там, где должно быть горло, у Безликова расположен огромный рот. Он, кстати, тоже учтен в костюме. Если засунуть ему какую-нибудь еду, то он с радостью ее проглотит и издаст непонятные звуки. Костюм на самом деле выдался очень крутым. Думаю, для любителей аниме он точно зайдет. А это забавный енот из Мстителей. Он одет в обтягивающий тактический костюм. В одной руке держит милого маленького Грута, а в другой пушку. Честно говоря, выглядит такой енот как-то не совсем доброжелательно. Ростом он человеческий. Сзади костюма расположен большой мягкий хвост. Кстати, именно этот персонаж стал в результате чуть ли не самым любимым из всех. Сначала он поучаствовал в спасении возлюбленной выдры Лилу, а после помог Звездному Лорду остановить вторую аннигиляцию. Ну и конечно, куда без костюма Человека-паука. Удивительно, но он выполнен не в привычном красном, а черном цвете. На груди расположен паук, маска и некоторое части тела заделаны рисунком под паутину, а другие просто черные. Сам по себе он легкий и эластичный.